Приветствую, друзья! В недалеком будущем каждый человек будет для себя психологом и целителем. Есть у нас твердое убеждение, что уже в недалеком будущем каждый человек будет для себя психологом и целителем. Почему мы так заявляем? Потому что мир диктует нам новые условия существования. Потому что каждому человеку нужен процессор и даже самому психологу. Это как ходить к стоматологу. Он может оказать другому помощь. А себе в большей части нет. Вчера было так: получил ремесло и все, ты счастлив. Вы быстро вырастите в карьере и будет теплое местечко. Если есть протекция, тогда жизнь удалась и вы в шоколаде. Но это жизнь по инерции, когда за тебя все решают. В мире быстрых изменений нужны творческие и осознанные люди. Эзотерики в один голос говорят. А квантом переходит, золотому веку. Так вот, он уже настал. Вернее, нужны пробужденные люди. Если вы не готовы, не готово ваше тело, психика, энергетика, то вас просто уберут. Сейчас век информационных технологий. Нужна быстрая переориентация своей жизнедеятельности. Здесь нужна быстрая реакция и адаптация. А это постоянный стресс. Также вы должны привыкать жить в молекулярном мире. И этот вирус, который мы сейчас имеем, это экзамен, и нам с этим жить. Поэтому стрессовые ситуации это уже каждодневные реалии. Значит, современному человеку нужны простые применения и эффективно работающие инструменты для поддержания своей психики и здоровья. Тогда ваш иммунитет будет. Порядки. С этими инструментами вы сможете обеспечить свою безопасность и самореализацию в жизни и сохранить активное долголетие. Согласитесь, это приятные дивиденды. Считайте, что вы вытащили счастливый билет. До встречи на вебинаре!